Добрый день, дорогие гости и подписчики моего канала. Сегодня мы рассмотрим с вами разновидности 1 рубля 1992 года. Среди данных разновидностей есть и монета, которая стоит более 10 тысяч рублей. У данной монеты разновидности отличаются по аверсам и реверсам, впрочем, у других, а также по монетным дворам. Сейчас мы с вами поговорим о разновидностях по аверсам. У первой разновидности штампеля 1.1 Ленинградского монетного двора Крылья у орла с внешней стороны сглаженные, просечки на туловище и хвосте вогнутые Дальние пальцы с когтями, языки направлены вниз Изображение самого орла уменьшено, поле чуть уменьшено, кант немного шире У штампеля 1.2 Ленинградского монетного двора изображение увеличено, поле чуть увеличено Но не пропорционально изображению, поэтому детали и надписи слегка ближе к канту Кант немного уже. А остальные характеристики совпадают с штампелем 1 и 1. У штампеля 2 и 1 московского монетного двора просечки на туловище и на хвосте выпуклые. Два пальца без когтей, языки направлены вверх. Изображение уменьшено, кант шире. У штампеля 2 и 2 изображение увеличено, поле увеличено пропорционально изображению. Кант уже. Реверс у нас же имеет три разновидности. У первой разновидности или у штампеля А на цифрами дата буква Л. Также есть незначительные различия в дубовых лепестках справа. У штампеля B над цифрами э, рисуется клеймо московского монетного двора. Различий в дубовых лепестках нет или пока что они не найдены. У штампеля В над цифрами изображена буква М. Э, характеристики монеты. Металл, сталь, плакированный латунью, масса около 3,3 грамма, диаметр 19,5 грамм миллиметров у монеты Ленинградского монетного двора и 19,46 миллиметров у монеты Московского монетного двора. Толщина 1,69 мм у Ленинградского монетного двора и 1,66 у монеты Московского монетного двора. Гурт гладкий, частиц... частично обнажена стальная основа. Но это не все разновидности нашей монеты. Есть еще одна редкая разновидность. Дело в том, что рубль был сделан из стальной заготовки, которую потом особым способом покрыли тонким слоем латуни, с плавом медицинком и иными металлами. Отсюда желтый оттенок и блеск. Сама сталь серебристая с серым. Конечно, такая монета отлично магнитится. Все-таки большая часть ее стальная. Но существует небольшой процент рублей 92 -го года, которые чеканились из немагнитного металла. А вот они как раз ценные. Ну а теперь о стоимости разновидностей монет 1992 года. Разновидности у нас буква М над датой 5 рублей, Л буква над датой 10 рублей, клеймо московского монетного двора над датой около 30 рублей и немагнитная монета стоит около 10 тысяч. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если эта информация была для вас полезна. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых встреч!